Государственные телерадиокомпании ⁇ ЛТР ⁇ Новости в студии ⁇ вас приветствуют Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент в преддверии праздника Дня Победы посетил ветеранов Великой Отечественной войны у Субакуна Байсалова Алексея Варавина. Глава государства побывал дома в гостях у ветеранов каждого из ветеранов. Тепло побеседовал с ними. Ветераны рассказали о военных годах, о своем жизненном пути. Как рассказал Усубакун Байсалов, он был призван на военную службу 18 лет, прошел через всю войну, служа связистом, был два раза ранен, является инвалидом второй группы. Победу встретил в Польше. На родину вернулся в 1946 году. С тех пор, работал в сфере образования директором школы, заведующим районным отделом народного образования. У 95-летнего у Усубакуна Байсалова 8 детей, внуки, правнуки и проправнуки. Алексей Воравин, которому в этом году уже 98 лет, в 1942 году был отправлен на Воронежский фронт, воевал в составе артиллерийского полка, получив ранение и лечение. В 1944 году был переведен в минометный краснознаменный полк танковой, Звенигородской дивизии, где прослужил до конца войны. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После войны работал преподавателем военно-физической подготовки в музыкальной школе в органах госбезопасности в Украинской ССР и Кыргызской ССР. Имеет воинское звание полковник. Глава государства отметил, что жизненный путь, героизм и отвага ветеранов, боровшихся за свободу и мирное небо над головой, являются примером для подражания следующим поколениям. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны, ратный труд по восстановлению страны после ее окончания послужили основой для дальнейшего развития и укрепления государства. Мы никогда не забудем героизм наших ветеранов и их заслуги перед Отечеством. Завтра 9 мая традиционно приму участие в шествии Бессмертного полка. Бессмертный полк – это в Вечная память о тех, кто отдал свою жизнь за нас, за Родину и будущее человечества, подчеркнул Сорун Байджинбеков. Глава государства подарил ветеранам символические подарки в честь праздника Победы. Усубакун Байсалов подарил президенту написанную им книгу о своем жизненном пути. Для нашего поколения, для будущего поколения образец, образец, как надо служить отечество в Родине, да, а молодцы, через, молодцы. Школу кончил через три дня война. Фронт, а через да? три дня мы, пацаны, все в военкомате. прошу направить на фронт. Нет, всех. Да. Как, со да, школы. Со школы. Ну, десятый класс я кончил через три дня а война. Все уже пошли.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 Сохранили нашу Родину. Железнодорожники Кыргызстана и члены Совета ветеранов железной дороги отметили 74-ю годовщину Великой Победы. В ходе митинга реквиема были возложены цветы к обелиску погибших воинов-железнодорожников. На обелиске доски почета в сквере Победы Пишпек указаны имена 25 героев погибших на Великой Отечественной войне. В канун памятной даты администрация госпредприятия Кыргызстана Мирджулу вручила ветеранам Великой Отечественной войны единовременную денежную помощь. 8 мая каждый год мы собираемся, чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне. Сегодня чтим память героев, выражаем свою особую благодарность ветеранам, тружникам тыла. У нас на сегодняшний день, к сожалению, остался всего один участник Великой Отечественной войны, это Душенбаев Ширалы, которому в этом году исполнилось 94 года. Пользуясь случаем, хотели бы пожелать ему прежде всего здоровья, долгих лет жизни. Вот согласно тех данных, которые были зарегистрированы, получается, что более 150 тысяч было, не вернулись кыргызстанцев с этой войны. Поэтому мы, как говорится, отдаем им последние почести и ежегодно вот отмечаем этот день. Ученики одной из столичных школ поздравили ветеранов с Великой Победой. На встрече детям рассказали о боевых подвигах военных, о Советской армии, а также о тяжелой работе в тылу их семей. А ребята, в свою очередь, подготовили для почетных гостей праздничную программу. День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Каждый второй ушел тогда на фронт. Миллионы не вернулись с войны. Мелис Бейшеев со слезами на глазах вспоминая те тяжелые годы. Пенсионер остался верен не только своей профессии, но и стране, который присягал. С войны домой не возвратилось более 161 тысяч солдат, которые полегли в чужих землях. Долг человечества всегда помнить о тех, кто погиб ради будущего и что война всегда приносит только смерть. Другие в тылу трудились из последних сил. Это так нужно было для Родины, для победы. Ведь на фронте было куда труднее. Мы всегда помним о тех, кто сражался в боях за Родину, о тех, кто помогал приближать победу.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 9 мая обеспечивать безопасность общественного порядка по городу Бишкек будут более 4000 сотрудников правоохранительных органов. ГУВД Бишкека просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к принятым мерам, направленным на обеспечение безопасности граждан. В этом году предприняты дополнительные меры безопасности во время шествия бессмертного полка, где по маршруту движения будут установлены контрольно-пропускные пункты, через которые граждане могут свободно присоединиться к основной колонии, но предварительно будут досмотрены для выявления запрещенных предметов. Не рекомендуется брать с собой стеклянные бутылки и другие изделия, Стекла. Отметим место и время сбора участников шествия – пересечение улиц Масалиева и Байтик-Батыра в 9 часов утра. Движение колонны начнется в 10.00 по улице Абдрахманова и далее по улице Фрунзе до Площади Победы. 9 мая с 9 часов утра будут перекрыты часть улицы Токумбаева рядом с пересечением с улицей Абдрахманова, улица Абдрахманова от Токумбаева до Фрунзе и улица Фрунзе до Шопокова. В том числе будет перекрыт квадрат, ограниченный улицами Шопокова, Фрунзе, Ибраимова и и проспектом Чуй.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 Сотрудниками межрайонного отдела ГСБ по Узгенскому и Каракульджинскому районам Мужской области в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин на территории республики выявлен факт экономической контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. 7 мая в ходе осуществления досудебного производства на территории города Узген была задержана грузовая автомашина с тентовым полуприцепом. Предварительный ущерб государству государственному бюджету от контрабандного ввоза указанной автомашины составил более 1 миллиона сомов. В настоящее время ведется досудебное производство производством. Отпущенный под домашний арест инспектору ГНС по Свердловскому району Бишкека уволен в связи с утратой доверия. Как сообщили в государственной налоговой службе, ведомство выявило нарушение и передало материалы дела в госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. В 2017-2018 годах управление ГНС по Свердловскому району провело камеральные проверки ряда предпринимателей. В результате доначислили НДС на товары, ввозимые в Кыргызстан и стран ЕАЭС. Все материалы проверок направили в ГСБ для взыскания налоговой задолженности и возбуждения уголовного дела, сообщили ведомцы. Редактор в Аткенской области милиционера, получившего пулю во время конфликта на границе с Таджикистаном, наградили медалью. По данному ВД области, младшему сержанту Лукбеку Джаникулову медаль кыргызской милиции 90 лет вручил начальнику ВД Аскарбек Аширалиев. По мнению Аширалиева, роль в милиции в предотвращении конфликтов на границе очень большая. «Я чувствую душой, как вы служите народу. Вот Лукбек пострадал в результате конфликта. Пусть такое больше не повторяется», – отметила Аширалиев. Напомним, 13 марта в местности Кожугар Зашел конфликт между жителями села Аксай Баткенского района и села Мехнатабат Таджикистана. Причиной конфликта стала строительная работа объездной дороги Аксай Тамдык Баткенского района области. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.